Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня я хочу вам показать, как работает новый алгоритм Halation, над которым команда Dehancer работает последние несколько месяцев. На сегодняшний момент э, этот алгоритм существует в виде малого плагина отдельного Halation так и называется, Dehancer Hallation. Это пока внутренняя бета-версия, она пока недоступна для тестирования, но буквально в ближайшие Несколько дней, максимум неделю, надеюсь, мы сможем выдать его, потестировать всем желающим. А пока я покажу, как он работает и рассчитываю на вашу обратную связь, на ваше мнение, насколько вам кажется это интересно, правильно, и на ваши вопросы тоже. Так как плагин Dehancer Holation новый существует только в виде малого плагина, то мне пришлось создать ноду, структуру нод определенную, для того, чтобы встроить Халышин э, на свое место. А в большом плагине Dehancer Pro и Dehancer Lite пока что даже во внутренней бета-версии холейшина э, нового нет. Поэтому продемонстрировать я ее могу только вот таким вот образом. В этой структуре нод нас будет интересовать вот эта вот нода холейшин. Именно ее параметрами я сейчас буду управлять. Давайте расскажу про то, какие параметры в новом халычне и покажу, как он работает. Во-первых, мы решили добавить внутрь этого плагина отдельного удаление хроматических операций Инструмент Defringe называется. В большом плагине он у нас есть в группе Input, в самом начале плагина. а В малом плагине его не было, и мы его решили добавить, потому что если у нас возникают хроматические операции на картинке, то они мешают проявлению халейша. И для этого их нужно подавить. В данном случае это не требуется, но в принципе такой инструмент существует. Теперь. Раньше его не было. Дальше. Собственно говоря, основные параметры халейша. Первые два параметра ⁇ low range и high range. Это параметры вместо... Сейчас я вам покажу, как у нас было раньше. Вот э, это скриншот предыдущего холлэйшен инструмента. Раньше у нас было три параметра. Сенситивити, low софт и хай софт. Эти три параметра управляли диапазоном яркостей, в котором, собственно, срабатывает холлэйшен. Мы подумали и решили, что на самом деле сенситивити здесь лишний параметр. Все можно свести к двум параметрам. Э, назвали мы их лоу range и хай range. И по сути это э, Отсечка диапазонов, в которых проявляется холейшин. Давайте я включу холейшин по умолчанию параметры. Вы почти что не заметили, что происходит. Я увеличу. Еще раз выключу. Включу. Вот теперь воздействие холейшина, я думаю, вам видно. Это вот эти вот ярко-красно-оранжевые ореолы вдоль областей засветок. И low range и high range, собственно говоря, это точки отсечки. От 0 до 80 означает то, что будет срабатывать холлэйшн, в общем-то, от самых теней до почти самых светов. Это параметры по умолчанию. Если я буду увеличивать параметр low range, то холлэйшн перестанет срабатывать в глубоких тенях. В данном случае это не очень ярко, не очень явно видно. Здесь будет лучше видно, как он срабатывает в светах. Вот видите, если я убираю холлэйшн, то он перестает срабатывать в очень ярких цветах и начинает срабатывать в менее ярких цветах а От нуля до там, примерно 70%, как сейчас это выставлено, это диапазон срабатанных Очевидно, что low range не может быть больше, чем high range, поэтому если мы будем увеличивать low range, в какой-то момент времени high range пойдет тоже вслед за ним. Ровно и в обратную сторону, если мы будем уменьшать high range, то в какой-то момент времени low range тоже автоматически пойдет в минус. Потому что low range не может быть больше, чем high range. Всегда эти параметры находятся слева и справа друг от друга. По умолчанию это 0-80, оптимальные параметры для срабатывания халышином. Теперь это гораздо проще для понимания и гораздо проще для того, чтобы словить халышин в нужном месте. Следующий параметр smoothness. Достаточно сложный параметр для объяснения. В плане воздействия не очень сложный. Но попробую объяснить. Смусс это интегральный параметр, который определяет тип холейшена в зависимости от типа эмульсии, и косвенно, в зависимости от светочувствительности эмульсии. У нас даже была идея назвать этот параметр Изо. Он, как бы больше подходит по физическому смыслу, да, по смыслу явления, которое происходит с холейшем. Но для колористов решили мы, что будет более понятно некоторое слово, которое обозначает визуальное действие. Собственно говоря, смoothness это мягкость холыжно. Давайте я увеличу импакт, то есть как бы увеличу а, степень воздействия а, халышна визуально, чтобы это было лучше а, видно, и буду увеличивать смoothness и уменьшать смoothness. Обратите внимание, что происходит с мелкими деталями, вот, например, мелкая область засветки, давайте я еще крупнее увеличу, вот эта вот мелкая область засветки, при увеличении смутной, она, как бы, воздействие халычного снижается здесь. Так действительно ведет себя эмульсия разночувствительных пленок. А вот вдоль больших областей засветок, наоборот, при увеличении смутной, как бы сам эффект проявляется более явно и начинает затекать, и, собственно говоря, и на саму э, область засветки. А чем меньше смутность, тем меньше оно затекает на область засветки. То есть это такой интегральный параметр, который определяет, э, скажем так, тип халышина, Насколько он более мягкий и насколько он срабатывает на мелких деталях. Еще один пример в котором это будет, наверное, лучше видно. Вот такой у меня есть примерчик. Вот здесь вот, Hallation сейчас включен. Понятно, что он гротесный, что в реальной жизни мы, конечно, в, таком, в такой степени не будем применять Hallation. Но вот здесь есть области, которые будут наглядны для по, демонстрации параметра, Smoothness. Смотрите, мы увеличиваем параметр smoothness, холлэйшн становится мягче в районе больших засветок и более сглаженным там, где происходят у нас мелкие точечные засветки. А чем меньше параметр холлэйшн, тем наоборот, мелкие точечные засветки э, прорабатываются более явно. Я думаю, что проще будет пощупать этот параметр, но к нему можно относиться как к некоторому параметру, определяющему тип. Холейшн. вернемся к нашей картинке и пойдем дальше а, local diffusion и global diffusion очень интересные и очень важные параметры local diffusion это собственно говоря размер холейшна то есть то насколько засветки проникают в слоях эмульсии чем больше Local Diffusion, тем больше, собственно говоря, размер холейшин, размер ареолов Локальных. Локальных имеется в виду ареолов вдоль засветок. А, кстати, я не знаю, кто, может быть, пользовался предыдущим нашим холейшином. Думаю, уже обратил внимание, насколько теперь легко цепляется холейшн И насколько им теперь, даже вот глядя на это видео, я думаю, вам должно быть видно, насколько теперь его, им легко можно управлять, и насколько в огромных пределах можно менять его Значение. Действительно, новый холлешн легко цепляется на малоконтрастную картинку, и, в общем легко цеп цепляется, легко срабатывает и очень гибок в настройках. Потому что математические формулы внутренние тоже претерпели существенные изменения. Так вот, local diffusion э, параметр у нас раньше был, он назывался просто diffusion. Но так как мы добавили второй тип э, засветки, то. Теперь эти два параметра называются Local Diffusion и Global Diffusion. Их также еще можно назвать Primary Diffusion и Secondary Diffusion. То есть, первичная засветка и вторичная. Local Diffusion, первичная засветка, она проявляется вдоль, вот, собственно говоря, областей засветки. Вот, если поставить его в ноль, этот параметр, то там будет практически незаметно. Эта засветка она будет минимальная, вдоль, то есть, ареолы вдоль э, пересветов, да? Чем больше local diffusion, тем ореолы будут больше. А вот global diffusion ⁇ это вторичная засветка. И это принципиально важная штука, которую, как правило, в общем-то не учитывают при работе с халейшном, в то время как это один из принципиальных, скажем так, пленочных эффектов и принципиальная особенность пленки, которая вызывает вот то самое ощущение пленочной картинки. Это... Вторичная засветка, которая проявляется далеко не только вдоль ареолов, но и гораздо э, шире. То есть в областях, в первую очередь, где у нас средняя тона. Смотрите, вот маск мода. Маск мода. Вот у нас э, так, тут так не получится сделать. Маск мода Global Diffusion минимальные, Только лишь локальные засветки, ареольные, вдоль э, ярких объектов. А Global Diffusion ⁇ это вторичные засветы красного слоя. То есть халейшн начинает срабатывать по всей площади картинки практически, но очень мало заметно. Мало заметно в смысле ореолов, их как бы нету, но цвет меняется, и меняется он существенно. Давайте я вам это покажу на примере человеческой кожи. Потому что это наиболее такое, скажем так, важное да, воздействие. Вот у нас барышня, вот халейшн нету. А вот холлэйшн есть. Видите, да, как цвет меняется? Вот был цвет, и вот он добавлен. Хотя локальная засветка, local diffusion стоит практически на нуле, то есть как бы мы не видим засветок по контурам, мы можем их, конечно, добавить. Вот, пожалуйста, мы их добавили. Вот они у нас появились до, после. Но самое главное, я сейчас поставлю в ноль local diffusion, для того, чтобы вы увидели воздействие global diffusion. Давайте я увеличу его еще максимально. Вот. до, после и вот то, что лицо становится гораздо более а, приобретает дополнительный а, правильный красный оттенок, то есть становится более теплым если быть точнее, и это как раз пленочное проявление а, характерное для всех типов пленки вообще для всех в принципе, конечно в разной степени это происходит, но сосветка среднего тона в пленках всегда происходит красным а, практически всегда в общем-то. поэтому Халышн это далеко не только а, засветки вдоль контуров, но и гораздо более сложная интегральная вещь, и теперь ею можно будет управлять. Дальше параметр Amplify. Ну, Amplify все просто, он как был, так и остался. Это, собственно говоря, усиление. Давайте я сейчас локальную диффузию добавлю и увеличу. Да? То есть Amplify это усиление. Ну, фактически это цифровое усиление, то есть такой цифровой эффект. Усиление нашего э, м -м, -м, холлэйшна для того, чтобы колористам было проще управлять э, пределами холлэйшна. То есть можно очень сильно его вдуть по самой неболусе, можно сделать едва-едва э, заметным. Это можно сделать с помощью параметра, ну, с помощью нескольких параметров, один из них Amplify. Давайте поставим Amplify на максимум для того, чтобы наглядно посмотреть на следующий параметр. Hue. Он у нас был в предыдущей версии но работал иначе. Раньше он просто управлял, собственно говоря, оттенком холейшена, но на самом деле оттенок холейшена, внутри самого холейшена, меняется неравномерно. Чем ближе к областям засветки, тем холейшин более оранжевый, потому что засвечивается не только красный слой, но и зеленый. И чем дальше от областей засветки, тем холейшин становится более красным, потому что там уже зеленый слой не засвечивается, а засвечивается только красный слой. Видите, как холлэшинг плавно меняется внутри засветки. Так вот, HUE, оттенок, позволяет управлять вот этой вот границей, да, вот эта вот граница, где происходит переход, она не резкая, она плавная, эта граница, где происходит переход от оранжевого к красному. Минимальное значение хью смещает эту границу вот сюда, вот то есть ближе к засветке. Вот видите, весь ореол стал красным, оранжевого нету. А максимальное HUE... Наоборот, эту границу смещает ближе туда, вот подальше от засветки. И холейшин становится практически весь уже оранжевым. И вот теперь поведение Хью оно действительно аналоговое. И действительно вот так на пленке и происходит. Давайте, кстати, я вам покажу, чтобы не быть голословным, какие-нибудь картинки из нашей статьи э про халыш Ну вот, например, видите, здесь тоже видно хорошо, что холейшин ближе к засветке, он оранжевый, а дальше от засветки красный. Теперь этим параметром можно управлять. Дальше. Blue Compensation. Blue Compensation это фактически маска синего слоя в холлэйшне. Сейчас дам пояснение. Как я уже говорил, у нас есть инструмент DeFringe, который позволяет убрать хроматические аберрации, которые мешают возникновению халышна А Blue Compensation это похожая вещь, но немножко другая. Blue Compensation это параметр, который позволяет компенсировать голубой оттенок для внутри самого халышна. Если блю компенсационное будет стоять на минимуме, вот здесь это хорошо видно. То есть там, где у нас есть голубой цвет, а в данном случае у нас есть голубой цвет, этот голубой цвет вмешивается внутрь холышна, и холышин как бы становится приобретать оттенок этого фона. Uh, то есть, вот если здесь у нас в этой области холейшин такой явно теплый, то там, где у нас много голубого, то он становится более холодным. Вы можете компенсировать это. То есть, вы можете как бы снизить влияние вот синего фонового цвета внутри холейшин. Там, где это нужно. То есть, это такой дополнительный гибкий инструмент управления холейшином. Uh, ну, импакт это общая полупрозрачность нашего итогового эффекта, который мы с вами составили вот собственно говоря это все в ближайшее время я надеюсь в течение недели мы сможем предоставить плагин для тестирования всеми желающими а сейчас буду рад вашим отзывам и соображениям насколько вам кажется интересным наш новый алгоритм халышна. мы сами его считаем практически совершенным это уже Третья по счету версия, она, правда, будет названа номером 4, потому что мы все приводим, все наши плагины приводим к, к, к одной нумерации. Вот, это будет Halation 4, предыдущий был Halation 2. И мы считаем, что Halation 2, конечно, был лучше, чем Halation 1, но Halation 4 просто практически уже, на наш взгляд, совершенен. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев и вопросов. Счастливо. С вами был Павел Косенко.